смотреть аспект более духовный такой он заключается в том что когда вам плохо во время того когда вы э, голодаете вы должны говорить себе я ощущаю себя плохо и вот это плохое что я ощущаю это и есть мой путь стенания при преодолении моего заболевания понятно вот давайте еще раз допустим там Начинает вам плохо, вы уже не можете, хочется кушать. И говорите: Я это посвящаю борьбе со своим заболеванием, там сустава, чтобы он мне не болел. Мое стенание посвящаю этому заболеванию. Или я это стенание, или вот эту боль, или вот это страдание, я его посвящаю подавлению своего заболевания. Таким образом, вы или в случае, если вы голодаете и у вас все хорошо, вы можете говорить: Я посвящаю эти страдания своему